Всем привет, друзья и подписчики моего канала! Сегодня готовим вкуснейшие цукаты из клубники. Готовьте их обязательно и побольше, так как они улетают в одну секунду, сколько не приготовил бы! Такие натуральные домашние цукаты затмевают любые самые вкусные конфеты, прекрасно подходят в выпечку и для украшения тортов. Обязательно приготовьте, это нереально вкусно! Итак, берем клубнику. Клубнику нужно брать... Свежую, желательно только что с грядки. Хорошо моем клубнику, удаляем плодоножку. Клубнику нужно брать спелую, но плотную, чтобы ягодки не разварились. Итак, клубники берем, чем больше, тем лучше. В равных пропорциях клубники берем и сахар. В большую емкость вливаю 200 мл воды, всыпаю сахар, закипячу его. Дождемся, когда сахар полностью растворится. Добавим 1 треть чайной ложки лимонной кислоты. Всыпаем клубнику. Аккуратно помешиваем, доведем клубнику до кипения. Как только полностью закипит, прокипятим 2-3 минутки. Выключим и дадим полностью остыть. Полный состав ингредиентов будет в описании под видео, а также в конце видео на экране. Не забывайте подписываться на мой канал в яндекс Цен Делитесь видео в соцсетях, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео рецепты, и обязательно ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. После того, как клубника полностью остыла, сливаем с нее сироп. Сироп закипятим отдельно. Как только сироп закипел, снова переливаем его к клубнике и закипятим вместе с клубникой. Как только Клубника закипела, забурлила. Снова выключаем и даем остыть. Такую процедуру произведем два раза. На третий раз снова сливаем сироп и проварим его до состояния густоты варенья. Проверяем готовность сиропа, как и варенья. Выливаем ложку на тарелочку, распределяем, проводим по центру. Если берега не сходятся, значит сироп готов. Последний раз вливаем его в клубнику и закипятим. Как только закипело, выключаем, даем остыть. Все, варить больше не будем. Теперь осталась сушка. Каждую клубнику выкладываем отдельно на небольшом расстоянии друг от друга на противень или на блюдо. И будем сушить. Можно на окне, можно на улице на солнышке. У меня клубника сохла 5 суток. Ежедневно меняем новый поднос, выкладываем на чистый сухой, 2-3 раза в день переворачиваем клубнику. Через 5 дней у меня вот такие волшебные, вкуснейшие, красивые цукаты готовы. Вечером на ночь я заносила в дом на подоконник, а днем они у меня сохли на солнышке. Вкуснейшие цукаты, просто сказка, вкуснее намного любых конфет. Дети уплетают за обе щеки, только успевай подавать. Поэтому готовьте, чем больше, тем лучше. Ну а если вам понравился рецепт, ставьте лайки и подписывайтесь. Обязательно делитесь в соцсетях. Не забывайте подписываться на мой канал Яндекс.Дзен и Телеграм. Ссылки я оставлю в описании под видео. Скоро пойдет закруточка, кабачки, огурцы, помидоры. Так что запасайтесь банками. Всем пока-пока, до новых рецептов и до новых встреч!